Всем привет! Если вы постоянно работаете с графиками АТАС, то наверняка вы привыкли к тому, что чтобы активировать окно и, например, построить профиль, вам нужно кликнуть по необходимому графику для того, чтобы его выделить. Если вы постоянно пользуетесь объектами рисования и вам необходимо строить и удалять линии на многих графиках, то мы рекомендуем вам соединять графики при помощи панели навигатора. Они, появляются, они соединяются в одном окне, и теперь достаточно просто навести на график мышкой, и вы можете строить уровни, строить профиль и наносить любые объекты рисования намного быстрее и удобнее.